Добро пожаловать на шестой выпуск вопросов и ответов. Сегодня будет такой выпуск более без галстуков, такой более на личные темы, потому что мне интересные вопросы задали мои клиенты, мои коллеги, мои партнеры. Что, ну, например, если взять 5 вопросов, то два из них точно такие какие-то более персональные. И вот с перечень вопросов, которые мы сегодня разберем. Первое. Откуда я беру энергию? Видать, одному из моих клиентов, либо партнеров понравилось, либо не понравилось, как же я так много всего успеваю. А, второй вопрос. А, как я привлекаю людей используя интернет свой бизнес? А, третье. Какую систему рекрутирования я использую? А, четвертое. Как знакомиться и поддерживать связи? А, пятое. Сейчас почти... Все автоматизируют свой бизнес, а я работаю вручную. Скажите, Виктор, насколько эффективна полная автоматизация? Ребят, поставьте восклицательные знаки, если вам хоть на один вопрос было бы интересно услышать мой ответ. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Вижу от Андрея обратную связь. Здорово. Ребят, если... Так, солнце. Так, вот сейчас нормально должно быть. Окей. Откуда я беру энергию? Ну, на самом деле, если сравнить а, несколько предыдущих лет моей жизни и моего опыта в предпринимательстве сетевого бизнеса, а, ну да, я мало чего успевал. Не то, что не успевал. Я был, а, как это говорится...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 На самом деле, для того, чтобы стать эффективным, для того, чтобы стать энергичным, нужно себя запрячь настолько э, действиями, да, то есть вот сделать себе вызов и загрузить себя целый день делать какую-то работу, то есть не просто целый день, а каждый день, целый день быть занятым, то есть делать хоть что-то и делать не просто мнимые вещи, вот просёрфлю я интернет, вот там посмотрю ленту новостей.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 подтянулось не так уж и много людей, хоть я и рассылку как бы делал, а, может на, бо... на заборе люди сидят, так говорится. Напишите, кто чем занимается, мне прям интересно, кто чем занимается. Ну, я думаю, тут предприниматель сетевого бизнеса, так как а, в моей группе, нет, не сейчас занимается, а по... по своему виду деятельности. Я думаю, тут все сетевики, тут все предприниматели,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 Вот появится энергия, и тогда я сверну горы. Так, ребят, окей. Второй вопрос. Как я привлекаю людей, используя интернет? Как я привлекаю людей, используя интернет? Ну ладно, раскрою вам супер-мега-фишку, которая работает очень сильно для меня. Я выстроил огромное влияние на очень большую аудиторию. То есть моя фишка в том, что...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 к вам и ваш бизнес будет решен раз и навсегда. То есть вы никогда не будете нуждаться э, в проблемах первой линии. Привет, Тина, рад тебя видеть. А, вот. И поэтому э, неважно какой проект я могу начать, я могу заметить, там, э, зарекрутировать 20-30 человек себе в первую линию, тем самым обеспечить себя фронтом работы со своей первой линии для того, чтобы они э, повторили меня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 Тем, чем пользуюсь я, для того, чтобы это делать. И для того, чтобы привлекать людей в свой бизнес. Так, третий вопрос. Какая, какую систему рекрутирования я использую? Ну, смотрите, систем рекрутирования на самом деле очень много. И многие по-разному ну, воспринимают систему рекрутирования. Что, что для вас система рекрутирования? Многие думают, что это есть какие-то сервисы. Э какие-то программы, которые за вас будут делать всю работу и к вам будут валом приходить э партнеры в бизнес. Ну, на самом деле это очень ошибочная такая тенденция, да? то есть такого никогда не будет, э -э ну, это поиск кнопки бабло, да? то есть, если говорить честно, вот как оно есть. А система, система которую пользуюсь я на данном этапе, и, то есть не то, что пользуюсь, а которая запустила меня в работу и которая запускает э, в работу моих партнеров. А система – это последовательность систематизированных определенных действий, которые приносят результаты. И вот что я называю системой. Да? То есть это системность, постоянство каких-то действий, которые в любом случае рано или поздно приносят результат. А, прошу не путать это с кнопкой по блотам, да, либо ничего не делать, и систему настроила один раз, и она работает раз и навсегда. Нет. И какую систему я использовал, использую частично и обучаю своих партнеров, это вот я называю его этап ноль. Это когда мы полностью а, прорабатываем социальную сеть ВКонтакте. Это этап 0, потому что социальная сеть ВКонтакте это, – это... Единственная сеть, превышающая по количеству людей на русскоязычном пространстве, да, то есть там самый больше нашей русскоязычной целевой аудитории и грех ею не пользоваться. Мы настраиваем продающий профиль, мы настраиваем продающую группу, мы настраиваем лид-магнит. Лид-магнит тот, который привлекает а, на какую-то бесплатность а, свою целевую аудиторию, а, И а, мы закрываем сделки через продающие консультации то есть через определенные скрипты продающих консультаций которые дают очень крутые результаты. Вот сейчас у меня буквально неделю назад началась коуч-группа, моя вторая, и она меня очень сильно радует, вообще здорово. Ко мне пришел в коуч -групп, пришла в коуч-группу топ-лидер одной из сетевых компаний, топ-лидер из сетевых компаний, у которых десятки тысяч долларов товарооборот в месяц. И она строила свой бизнес исключительно в офлайн, И она вот как только услышала про скрипт, вообще она говорит «Да ты чё, он не сработает никогда в жизни, я вообще не представляю, как, как через него работать». Вот вы представьте, она прошла мой первый интенсив, она прошла мой первый бесплатный тренинг 10-дневный, потом пришла на интенсив, заплатила, потом… Прошла второй поток 10-дневного лагеря, пошла на второй интенсив и купила у меня коуч-группу. И она говорит, блин, почему я раньше у тебя не купила эту коуч-группу? Уже месяц назад у меня появился какой-то результат. И вот буквально тот человек, который никогда не смотрел в сторону интернета, она, ну, как бы смотрела, но не, в сто, ну, не в, с позиции рекрутинга, построения сети, она все в офлайне строила. Она буквально за неделю, бах, она вот сегодня мне говорит, у меня понеслись консультации, у меня понеслись постоянные скайп-сессии с потенциальными кандидатами. Она сегодня продала свой продукт. Говорит, я ни разу такого не делала я первый раз, говорит, созвонилась с кандидатами, продала свой авторскую продукт, Там, говорит, правда, ну пока за 25 долларов. Но это только, говорит, начало, я никогда, говорит, не продавала просто с первой консультации какие-то свои продукты. Вот представьте, что час вашего времени стоит 25 долларов. И вот представьте, если вы отнесетесь к этой системе к работе. Ну, грубо говоря, вот работают 8 часов в сутки. Представьте, что у вас день, ну ладно, не будем не 8, мы же не ироды, да, то есть, которые занимаются работой от слова раб, а мы предприниматели, проводим хотя бы 5 консультаций в день. Вот э, задача фикс или идея фикс, да, э, создать поток э, на консультации такой сильный, чтобы у вас был забит день на 5 консультаций. Представьте, что хотя бы одна консультация вам приносит 25 долларов, то есть один час времени вас стоит 25 долларов. 5 консультаций приносит вам 125 долларов 125 долларов умножить на давайте возьмем мышние и ироды 20 дней рабочих а 125 на 20 сколько это две с половиной тысячи долларов вот как вам такой доход как вам такая система вот к этому можно стремиться и э, этап 0 это первый шаг до таких вот консультаций для того, чтобы обеспечить себя. Этап 1 уже после этап 0 это создание автоворонок, э, проведение тренингов, э, продажа своей экспертности. И когда этап 1 и этап 0 соединяются между собой, вот получается такая картинка, которую я вам обрисовал. У вас нету никогда дефицитов в консультациях. Представьте, что у вас никогда нет дефицита в потоке потенциальных кандидатов. И вот ваш потенциальный чек где-то в 2500 долларов на самом старте. Вот. А вот такую систему я использую и обучаю своих партнеров. Так, дальше поехали. Поставьте десяточки, если вам полезно и ценно, и интересно то, что я вам рассказываю.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 Насколько эффективно полная автоматизация? А, ну, в том-то и дело, ребят. Вот если вы много тренингов смотрите, там, ну, либо продающих роликов какие-то от супер-мега-гуру в сетевом бизнесе, от различных экспертов, и где они говорят об автоматизации бизнеса, ребят, Покажите мне эту автоматизацию бизнеса, ну вот, вот прям вот схему, не просто схему, которую рисуют они, да, то есть вот эти эксперты, которые хотят вам что-то продать, а настоящую действующую систему авторекрутинга. Такого нету, ребят. Во-первых, перестаньте мечтать, что это есть. Можно какие-то моменты автоматизировать, но с приходом интернета вы должны просто понять, что... Автоматизации называют те действия, которые когда-то не делали, но сейчас, либо когда-то они делали эти действия, но сейчас это работает намного эффективнее. Но смотрите, как происходит. Вы можете настроить автоворонки, вы можете э, настроить цепочку рекрутинга который будет э, автоматически, когда вы спите, что-то делать. Видео, даже одно записанное вами видео и загруженное на YouTube, это уже автоматизация вашего бизнеса, потому что оно загружено на YouTube, и его смотрит один, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч человек несколько лет, пока вы даже спите, и это видео работает на вас. И я когда-то <coughs> записал видео, полтора года назад это вроде было, с таким обращением. Я ищу сетевую компанию. Я тогда на самом деле искал сетевую компанию и просто я хотел в этом как-то выиграть, какой-то кипиш в такой поднять, ну и действительно выбрать нормальную сетевую компанию, потому что ждал предложение. И кто как то мне обратиться. Это видео до сих пор работает. Полтора года прошло, ко мне люди пишут. Эй, Витя, я там заметил ваше видео, присоединяйтесь ко мне. То есть и на самом деле автоматизация это псевдо, да? это, это мним, мнимая мечта, такая розовая мечта, о которой спотыкаются многие. И, к сожалению, это то же самое, как говорить о мифе пассивного дохода. То есть я сейчас не говорю о хайпах, я сейчас не говорю о пирамидах, да, в которых вложили деньги и извлекаете 100% прибыли, а еще хуже 1000% прибыли на полном пассиве, приглашать никого не надо, только молитесь, чтобы эта пирамида не рухнула и ваши деньги остались при вас. А именно о пассиве, который говорят, что вот придете вы в сетевой маркетинг, пройдет некоторое время и вы будете наслаждаться там до лет 30, наслаждаться своей пенсией. А, на самом деле пассивный доход, резидуальный доход, остаточный доход, пассивный доход, есть несколько понятия этого алгоритма э, не бывает. Вы должны понять, что в любом случае вы можете выйти на определенную квалификацию, например, Ваш уровень бизнеса будет состоять там в сотни тысяч долларов товарооборота в месяц. Это вам будет приносить несколько десятков тысяч долларов в месяц. Но вы можете уйти на отдых на полгода, максимум год. И если у вас нету, ну у вас будут сильные лидеры, если вы уже будете зарабатывать такие деньги, у вас в любом случае будут лидеры. Но в любом случае, если вы не придумаете какие-то новые инновации, вы не будете вносит новую жизнь в вашу команду, вы не будете их обучать, мотивировать, делать какие-то промоушены, через год ваш доход начнет падать вниз и вот весь ваш остаточный доход. То есть это мнимая такая вещь, на которую обманывают э, которая и привлекает большую массу людей для того, чтобы как-то вот, вот эту э, безоблачную счастливую жизнь показать на пляже, под пальмами, с ноутбуком и как один из моих партнеров, который живет в Израиле, он недавно записал видео по поводу... Э как, как сетевой маркетинг работает, например, дистанционно. Достаточно ноутбук, на пляже лежать и э, работать. Но он говорит, да ну, ребят, вы что, сдурели? Я вот в Израиле, у меня под окном Средиземное море. Я, говорит, попробовал разок так поработать. Но столько отвлекающих факторов. Ты лежишь на пляже, песочек, под зонтиком. Он говорит, столько отвлекающих факторов. Ты боишься? что в этот ноутбук пыль, песок засыпется, хочешь пойти поплавать, боишься этот ноутбук оставить, кто-то украдет, а тут девушки красивые в купальниках э, ходят, а вдруг тут он, мне пиво захотелось с мохито выпить, либо, и говорит, какой бизнес на пляже может быть, это все настолько большие выдумки для того, чтобы ну прям подбодрить человека, чтобы вот вдохновить жизнь, жизнь в него, прям показать эту картинку. вот нас, Настоящие продавцы, да, то есть они любят говорить – вообразите, вы только представьте, вы только представьте, вы, мо... вы могли, вы мои авторы, у меня тоже воронка есть, рекрутинговая воронка, да, где я записа... записал видео, у меня два видео есть, на которые я на одно видео запускаю, например, рекламу, да. И для того, чтобы получить второй видео, человек заполняет анкету. И вот благодаря одному видео я так вот зарекрутировал, э, чтоб не соврать, за месяц более 20 человек в свою команду. И э, я там тоже продаю. Навык продаж это нужно, видео, в интернет-маркетинге, я там говорю, вот, вот, вот только представьте, придет полгода вы а, просыпаетесь а, в своем номере в белоснежной постели, а, вы слышите небольшой приглушенный стук в дверь, вы открываете и официант приносит вам... А, Чашечку вашего любимого капучино, вы его выпиваете, берете ноутбук, выходите на балкон на отдыхе, да, то есть посмотрели, что вокруг вас, например, море, пляж. И, ну, вы не можете жить ни дня без бизнеса и открываете ноутбук, почтовый ящик и видите, что на ваш банковский счет за сутки пришло там 2000 долларов. На самом деле я рассказал это свою жизнь, да, то есть я это не придумал, но это, это также идет продажи, потому что м, буквально... Сколько прошло? Полтора года назад у меня случилась так, такая же ситуация, когда я в одном из проектов очень активно развивался. И э, настолько развивался, я, наверное, 4 или 5 месяцев пахал, как вол. Ну вот признаюсь, вот для того, чтобы добиться чего-то, вы просто включаетесь в это по полной и пашете до посинения. И э, я настолько устал, что я просто своей супруге сказал... И мы за неделю собрались и улетели на море, к Средиземному морю на 11 дней. И там буквально за эти 11 дней ко мне зашел такой пятизвездочный кандидат, который сделал хороший товарооборот где-то в 20 тысяч долларов. И я вот за эти 10 дней там буквально в один день не было, просыпаюсь, и тут 2000 долларов у меня на банковском счету поэтому как бы это я рассказал свою историю это я не соврал но в любом случае многие интернет-маркетологи многие э -э, в этом направлении продажники они вот используют такой момент вообразите представьте а представьте что с вами будет через лет 10 а представьте если вы это не внедрите да то есть э -э, давят на болевые точки либо используют какие-то э -э, психологические триггеры поэтому по поводу автоматизации можно автоматизировать час процесса, да. То есть, если раньше не было понятия рассылок, то сейчас можно просто подключить всех своих партнеров. Завис. Как сейчас? Нормально, ненормально? Как так-то? У меня все нормально идет. Может, ребят... А, все, здорово. Вот, раньше не было авторассылок, да. Где вы можете, например... Ну, вот возьмем лет 10 тому назад, да. Вы построили, например, команду, да, там несколько тысяч человек, которые делают там товарооборот в десятки тысяч долларов. И вы всегда боитесь, чтобы, ну, вы контактируете с, с лидерами своими, а ваши лидеры уже на глубину контактируют с вашей командой. И вот собирается какое-то мероприятие, день рождения компании, и вы прям трясете своих лидеров для того, чтобы они сообщили, не забыли, каждому рассказали, каждого вовлекли в это. Сейчас достаточно, чтобы вы в самом начале сделали какую-то клиентскую либо партнерскую рассылку, да, то есть чтобы она у вас была, и туда вовлекали всех своих партнеров и клиентов о всех акциях, о всех происходящих мероприятиях. Вы делаете один клик, вы проводите вебинар, вы проводите тренинг. Дел, сделали один клик, написали письмо и пошла по всей базе, по всем вашим партнерам, представьте у вас 3000 партнеров либо 10 тысяч партнеров и все эти партнеры получат от вас оповещение, то есть и вы не, не боитесь, что ваши лидеры, например, не сообщат. Вот она автоматизация, поэтому не, э, не вдавайтесь вот в эту э, автоматизацию полностью своего бизнеса, такое не бывает, к сожалению. Нет, это к счастью, потому что это все расслабляет. А, то, что я просто вам скажу, ребят, это ваш вектор движения. Изучайте интернет-маркетинг. Просто изучайте интернет-маркетинг во всех его проявлениях. А, потому что если вы сейчас отстанете, через полгода то, что работать сейчас, потом будет пло работать плохо. Если вы сейчас это не внедрите, потом это будет внедрять тяжелее. А те ребята, которые следят сейчас за трендами, и внедряют то что работает сейчас потом они будут пожинать плоды как лидеры мнения у которых есть результаты у которых уже выстроен опыт и которые уже в нужном направлении шурум бурум вот ребят поэтому ребят если у вас есть какие-то вопросы да то есть заходите в рубрику вопросы и ответы в мою группу блок Виктора бандалета нетипичный маркетинг Задавайте все интересующие вопросы, которые вы хотели бы, чтобы я озвучил а, на своих трансляциях. А, если вам ценно то, что я вам даю, делайте репост а, этой трансляции для того, чтобы собирать большую массу людей вокруг а, нашей тенденции. И как я говорил, что буквально через год я хочу начинать организовывать массовые события, где будут собираться сотни, а то и тысячи в дальнейшем предпринимателей сетевого бизнеса. А для этого мне нужна ваша коалиция, мне нужна ваша помощь. То есть я не стесняюсь просить о помощи, я говорю честно, что без вас я не смогу ничего этого сделать. И вместе мы сила, один я сам по себе, никто и ничего, но вместе мы сможем сделать какую-то революцию, мы вместе сможем сделать переворот и поставить наш бизнес в новое русло, с ног, с колен на ноги, да, то есть ног на голову. Поэтому, ребят, если вы хотите объединяться, делайте репост для того, чтобы мы... большее количество людей получало эту информацию, открывало глаза на автоматизацию, многое-многое другое. Все, ребят, я верю, что эта трансляция была для вас полезная. С вами был Виктор Бандолет.